При возвращении с работы в переполненном автобусе девушке надоел мужчина, который постоянно сзади трется об нее. Послушайте, зашипела она, да сколько можно ткать этой штукой? Мне это неприятно. Мужчина так спокойно поворачивается и говорит, девушка, да это не штука! О чем вы подумали? Это всего лишь мой бумажник. Тогда, я смотрю, вы хороший работник, потому что за 20 минут, которые мы едем в автобусе, ваша зарплата поднялась уже 4 раза. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я думаю, тебе, именно тебе это не Ну, а мне будет очень приятно. Не забывайте... Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока!